Вера Бортина, давайте поаплодируем. Стекарей называется «Бессмертный полк». В день радости и скорби исполнить высший долг ведет святой Георгий бессмертной славы полк. Над ним летит победно, волнуюсь и светясь, Георгиевская лента, времен и судеб связь, Струится родникова, свет вечного огня, От поля Куликова до нынешнего дня. Нам сотни лет грозили, велик кровавый торг, К погибели России, Но вечен русский пол. Сметая бренды, тренды, Вражды, неправды, зла, Георгиевская лента над миром расцвела. Под ней безмерной в силе, в единстве всех эпох, Бессмертный полк России. Мы все бессмертный полк. Мы начинаем наш праздничный концерт.